По цифровой безопасности я сделал уже очень много, в том числе по защищенным мессенджерам и сегодня на очереди Дельта-Чат. Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Причем Дельта-Чат не совсем обычный мессенджер. Он не имеет собственных серверов, а работает поверх электронной почты. Ну, то есть можно сказать, что он отправляет почтовые сообщения с вашего почтового ящика. Просто они защищены сквозным шифрованием по умолчанию. А это гарантирует безопасность переписки. Вот так выглядит Messenger. Он достаточно удобный, имеет мобильное приложение и десктопную версию, открытый исходный код, я бы даже сказал больше, это свободное приложение. Ну и в силу того, что он работает поверх электронной почты, Дельта чат децентрализован. Более того, заблокировать его весьма проблематично, поскольку для этого придется блокировать почтовые сервера, например, Google или Яндекс. Но в этом и его недостаток. Я специально показал его до установки, потому что установка может сильно подпортить вам впечатление от такого идеального мессенджера. А на Хабре писали, что это гениальное изобретение из-за своей простоты, имея в виду идею использовать почтовые сервера. Так вот, недостаток — сервера разные. Тут есть возможность ручной настройки, но это, я думаю, отпугнет 94% пользователей, поэтому есть ряд популярных почтовых сервисов, которые вроде как уже настроены, но еще раз, сервера все разные. Например, при попытке вбить почту Gmail, DeltaChat написал, что ничего не получится и надо проделать ряд дополнительных манипуляций. Там предлагалось три разных варианта, но самый простой и надежный, как они написали, это авторизоваться из мобильного приложения из мобильного приложения авторизоваться действительно получилось достаточно просто. Нужно ввести адрес и пароль от аккаунта, что, конечно, вызывает ряд опасений. Но в поддержку Delta Chat скажу, что настраивая Outlook, вы тоже вводите пароль от ящиков. Но Outlook — проприетарное ПО, и вообще непонятно, что там внутри происходит. Delta Chat весь открыт, он в первую очередь про безопасность. В документации описаны все разрешения, которые запрашивает Delta Chat и от каких можно отказаться, ну то есть тут как и везде вопрос доверия, но если вы не доверяете никому, можно завести отдельную почту специально под Delta Chat. Ну в общем авторизовались с предупреждением, что будет расходоваться батарея, за два дня использования мне показалось, что не особо. Так, возвращаемся к десктопу и для того, чтобы проверить приложение, я создам еще один аккаунт, ну то есть зарегистрируюсь на другой ящик. Заодно проверим, что происходит с почтой Яндекса. Нужно включить, говорит он, IMAP протокол, ну то есть тоже без проблем зайти не удастся. Ну что же, пойдем включать. Это в настройках, почтовые программы и здесь разрешить доступ по протоколу IMAP. Причем Яндекс говорит, что это не совсем безопасно, но еще раз, вы или доверяете Дельта-Чат, или нет. Третьего не дано. Все. Вводим пароль от Яндекс аккаунта и вау, заработало. Вау, потому что у кого-то не получается авторизоваться. Например, Сергей Смирнов, специалист по цифровой безопасности, который также тестировал это приложение, не смог с первого раза авторизоваться ни с помощью Яндекс Почты, ни с помощью Mail.ru, ни с Gmail. Я имею в виду десктопную версию. Собственно, я так долго рассказывал про запуск мессенджера, потому что это самая большая проблема, а дальше тут все как в обычном мессенджере. Ну, в хорошем обычном мессенджере, который нацелен на безопасность. Новый чат. Вводите в любой адрес электронной почты или имя, если человек у вас уже в контактах с Дельта-чат. Вот, например, Вова Ломов. Не отправляйте ему сообщение. Либо можно воспользоваться аутентификацией по QR-коду. Это хороший тон для защищенных мессенджеров. Реципиент сканирует QR-код, и вы автоматически добавляетесь друг к другу в контакты, причем как проверенные контакты с синей галочкой. А если вы отправите сообщение человеку, который у вас не в списке контактов, то оно придет с запросом на добавление в контакты в Дельта-чат. Или просто как письмо на почту, если у получателя дельта-чат не установлен. А вот так это выглядит при отправке из мобильного приложения. Ну и на этом сегодня все. Приложение простое, но в нем есть о чем рассказывать. Здесь есть группы, в том числе проверенные группы, есть самоудаление сообщений. В общем, как мессенджер, дельта-чат хорош. Но по нему надо делать несколько скринкастов. И я посмотрю по вашей реакции, лайкам и количеству просмотров, стоит ли эти несколько скринкастов делать. Что можно сказать в завершении, идея хорошая, но если пользователям будут предлагать такие танцы с бубнами при авторизации, аудитория мессенджера будет весьма скромная. Но будем надеяться, что разработчики как-то будут это дело развивать. Все, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и любите друг друга.